Уважаемые товарищи, сегодня мы проводим большой партийный актив. Подключено 276 аудиторий. Участвуют все региональные областные краевые партийные организации. Наши друзья и союзники по левопатриотическому блоку мы их всех приветствуем. Лидеры Союза Компартии, которые в настоящее время вместе с нами реализуют программу собирания всех сил, ибо солидарность пролетарская солидарность является главным оружием трудового народа. Сегодня исполняется 25 лет со дня подписания договора о единении братских народов в России и Белоруссии. И сейчас идет интенсивная борьба за освобождение трудолюбивого, талантливого, храброго и достойного украинского народа от нацизма и бандеровщины. Хочу вас поздравить с праздником единения, поблагодарить наших белорусских друзей. Они всегда шли в авангарде этой дружбы, братства и великого подвига борьбы с нацизмом и фашизмом. Братская Беларусь 3-4 положила на алтарь нашей общей победы. И сегодня мы гордимся тем, что она вместе с нами реализует большую программу Возрождение общего духа патриотизма, борьбы во имя справедливости, дружбы народов и социализма. Мы проводим свой большой актив. Накануне еще одного выдающегося праздника скоро отметим День космонавтики. Это не просто гениальный полет гениального русского талантливого парня Юрия Алексеевича Гагарина, Прорыв в космос — это и подвиг прежде всего ленинско-сталинской модернизации. Я об этом вам напоминаю, потому что мы в этом году отмечаем столетие создания Союза ССР. Только за то, что Великий Октябрь открыл новую эру развития человечества, эру власти трудового народа и социализма. Только за то, что советская страна одолела фашизм и японский милитаризм, победила в мае 45-го только за то, что мы первые прорвались в космос, показав гениальные достижения социальной системы, где была лучшая наука, здравоохранение, образование. Только за это на честном и справедливом любом суде истории советскому народу поставят величественный памяти. И каких бы нам сегодня не объявляли санкции, а их почти пять с половиной тысяч. Какую бы войну ни объявляли русскому миру, все это напрасные потуги. Мы должны прекрасно понимать, что День космонавтики, День прорыва в будущее, День Великой Победы являются общенациональными праздниками всего человечества. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что готовясь к столетию, мы должны с вами показать уникальный опыт СССР себе. У меня... Приложение «Газета Советская Россия. Отечественные записки». Здесь словами, образами, авторитетными представителями науки, культуры, рабочего класса показаны головокружительные успехи великой нашей державы. Я благодарю наших редакторов Чикина за то, что они стали выпускать этот блестящий материал. Советую вам перепечатать его в нашей местной печати. Использовать средства массы информации всех типов Это гениальный подвиг гениального народа великой истории На мой взгляд, это должно быть своего рода путеводной звездой Для всей информационно-пропагандистской работы Назову всего два показателя Я вот сейчас внимательно изучаю «Кристалл Рост» Эта книга написана уже современными авторами я ее недавно представлял в правительстве, сказал, давайте проведем общероссийские слушания вместе с нашими союзниками и друзьями. Давайте посмотрим, в чем секрет успехов великой страны. Я взял все страны, а их в ООН около 200 зарегистрировано. Всего три страны, которые за 20 с лишним лет подряд показывали средние темпы развития выше 10%. И чемпионами в этом конкурсе оказалась наша советская страна. Ленинско-сталинская модернизация за 25 лет дала средние темпы 13,8%. Под руководством Компартии Китая они дали 10,4% за те же 25 лет. И за 25 лет население страны, несмотря на то, что прокатилась Великая отечественная война, выросло на 46 миллионов, а средняя продолжительность жизни на 26 лет. Вот пример и для нынешних правителей, как надо решать самые насущные задачи. Отмечая эту чудную дату, прежде всего мы должны помнить о правде. Сегодня правда дороже хлеба. Хочу поблагодарить и нашу правду, которая сейчас публикует много интересных материалов, потому что мы должны все сделать для того, чтобы страна и новое поколение, особенно молодые люди, узнали правду о том великом подвиге, о тех трудовых и великих научных открытиях, которые совершила советская страна и которая стала... Примером для всего остального человечества. Здесь горько вспоминать 91 год. Но сегодня, когда нам объявили новую, уже гибридную войну, надо напомнить тем, кто ее объявил, что вы в 91-м году нас не победили. Вы просто сумели обмануть, одурачить, ограбить, унизить. И наш народ вам никогда этого не просит. Никогда. И поэтому, что бы вы сегодня ни делали, как бы американцы и их президент не свирепцали, как бы их натовские бомбы не свистели, мы справимся с этими вызовами, потому что в абсолютном большинстве все граждане на постсоветском пространстве в России поняли, что вы законченные организаторы новой агрессии, вы преступники, вы воры, вы... Политики, которые не заслуживают уважения. Вы много толковали о правах человека, о свободном рынке, свободе слова. Все это оказалось сущей болтовней. Мы с Мельниковым, Харитоновым, Калашниковым много лет работали в Совете Европы. Мы видели, как нас спрягали за все. За Братскую Белоруссию, которая не изгибалась, за Прибалтику, где мы выступали против того фашистов, которые маршевали в Риге. Выступали против бандеровцев, вы их прикрывали. И Европа, по которой прокатились две мировые войны, где они заполохали, тем не менее сегодня прикрывает эту мерзость, которая парализовала братскую Украину, которую мы должны вместе обязательно очистить. Они нас ругали за Сербию Югославию, когда бомбили, уничтожали братскую страну. За Ближний Восток, за Ирак, за Ливию, за Сирию, за Афган. Сегодня этот вызов всем очевиден. Мы обязаны с ним справиться. И сегодня вопрос стоит ребром. Мы должны выжить, должны устоять и должны победить. И с нами солидарны 132 делегации, которые приезжали со всех стран мира к нам на празднование столетия Великого октября, столетия нашей Красной армии, Ленинском Сомола. В этом году мы пригласим все делегации на празднование столетия СССР. К этому большому празднику мы все дружно и энергично готовимся. Я считаю, что в нынешних условиях нужен новый курс, новая политика, нужна наша программа, но на... востребована наша команда. И как бы Единая России тут не крутилась и не пыталась врать и подтасовывать, ничего из этого не выйдет. Эта партия оказалась не в состоянии предложить стране нереальную программу, не оценить верно происходящие события. Специально для молодежи и нового пополнения партии хочу подчеркнуть одну историческую истину, которой мы обязаны все усвоить. Вот исполняется ровно 20 лет, когда я публиковал книгу «Глобализация и судьба человечества». Здесь есть социалистическая альтернатива и выбор пути. Я почему об этом говорю особо, потому что молодежь сейчас ищет себя в этой жизни. Хочу обратить внимание на следующее. После полета Гагарина ровно через 4 года в шестьдесят пятом году в марте полетели Леонов и Беляев на корабле, по-моему, «Восток-2». Впервые человек вышел в открытый космос. Леонов пробыл там всего 12 минут, но человечество из этого выхода сделало удивительное открытие. Они вдруг поняли, что можно на космической орбите делать большую станцию, выращивать новые растения, получать новые материалы, новые лекарства. И тогда открывается гениальная возможность исправиться, избавиться от болезней, от нищеты, построить каждому жилье. И буквально в считанные месяцы был подготовлен большой форум общемировой. И они тогда спланировали, все страны мира участвовали, к утющному году победить болезни, победить нищету, дать квартиру и похоронить последние запасы ядерного оружия. Ну, великолепная идея. Попробовали, оказывается, капитализм не готов к этому. И когда в июле 1992 -го года собрались на форуму Рио-де-Жанейро по устойчивому развитию, и наши предложили баланс интересов, нет, отказались, сказали, Америка будет править, мир будет пакс Американо, всем заткнем ваш рот, навязываем свои ценности, и все вы будете плясать под американскую дудку. Когда в 2000 году подошли, померили на первом месте нищета, на втором – голод, на третьем разрушена экология, и за ближайшие 10 лет в первую тройку ворвался терроризм. Вот последствия капиталистической эксплуатации, жадности, эгоизма и коростолюбия. Вне социализма нет выхода из тупика, куда загнали и нашу страну, загоняли и Предатели горбачева и пьяные Ельцины. Это воровская команда Чубайсов-Гайдаров. Вся эта сфора жуликов и мерзавцев сейчас побежала из страны. Может быть, очистимся. Но некоторые из них перебываются, просто на лету перебываются. Посмотрите, вчера ругал все на свете, а сегодня уже стал отчаянным патриот. Не станут они. Нужна профилактика, нужно изменение курса. Нужно проведение принципиальной иной политики. Мы с вами предложили такую. Исполняется ровно год, как мы проводили свой съезд. На съезде принята была программа «10 шагов достойной жизни». Благодарю всех, кто участвовал. В основу этой программы о заботе человека лежала программа наших президентских выборов, на которой шел Грудинин Павел Николаевич, он с нами сегодня на активе, поблагодарим его. И которая прежде всего показывает пример, как можно создать блестящие условия и для производства, и для детей, и для работников, и для пенсионеров, и для ветеранов. Мы этот опыт с вами показали всей стране. За него голосовали, когда голосовали на прошлых выборах и местные, и в Думу. Давайте мы это двигать вперед. Сейчас эта программа воплотилась. Конкретные неотложные меры, 20 неотложных мер по преображению России. Она опубликована и в «Правде», и в советской России. Эта программа должна быть сегодня на столе у каждого, и эта программа должна быть в центре всей нашей организационно-информационно-пропагандистской работы. Я хочу поприветствовать семинар совещания, которые проводит сейчас Афонин, Иванов, вот наши товарищи Каменев, Исаков, Мария Прусакова на Алтаях, где собрали сибирские регионы, вчера они блестящие поработали. Благодарю вас за пролетарский дух, за чувство товарищества, за хорошую организованность. Я смотрю, вы дружно там сидите. Давайте поприветствуем и поаплодируем всем нам за нашу солидарность и совместную дружбу. Вам большой привет от всех наших. Мы недавно вот здесь сидящие, вся команда встречалась с руководством правительства. По сути, были ключевые вице-премьеры, ведущие министры, мы там вручили три документа. Нашу программу вручили то, что связано с борьбой с нацизмом и фашизмом. Мы специально подготовили большой материал из опыта борьбы с фашизмом после того, как разгромили гитлеровский рейх. И освобождали от этой коричневой коросты и Германию, и Восточную Европу, и Финляндию. Должен сказать, это уникальный опыт. Этот опыт пригодится нам сейчас, когда будем вместе помогать украинскому народу избавиться от бандеровщины. К сожалению, мы не справились и в советское время с этой проказой. После войны 10 лет пытались искоренить бандеровщину, отправили их зачинчиков на 20 лет Сибирину на Хрущевых вывез оттуда, и эта короста проросла при подпитке американцев новыми метастазами. Мы обязаны с этим справиться. Это исключительно важнейшая задача. Этот Материал вручен всем руководителям, отправлен всем губернаторам. Познакомьте с ним всех руководителей, которые есть в нашей стране. Уникальный опыт борьбы с этой заразой которые проводила советская страна в течение 10 лет. Мне пришлось служить в группе советских о Германии. У нас в городе Герри было тысячи эсэсовцев на учете. За три года ни одного акта вандализма против нашей армии победительниц. Это была очень эффективная работа и уникальный опыт. Мы одновременно положили на стол правительству я попросил рассмотреть официально список всех преследуемых членов Компартии. Преследуется почти на сегодня 150 человек. Начиная от совхоза Ленина, где эта воровская шайка во главе с администрацией Московской области, полихатами и саблинами, решила захапать лучшее хозяйство. Еще раз публично заявляем всем, мы не дадим это сделать раз. На днях будет очередная встреча с президентом, я ему отправил все материалы, в том числе и... О, преследуем и попросил разобраться. Он заявляет о том, что необходима солидарность общества, необходима поддержка абсолютно согласна. Необходима борьба с милитаризмом на Украине, согласна. Необходима жесткая борьба с фашизмом согласно Но проявление полицейщины, преследование молодых ребят за то, что пришли с цветами на наши праздники это проявление как раз. Вот тех мерзостей, которые и погубили братскую Украину. Если бы вовремя вмешались, вовремя остановили, если бы вовремя возвысили голос, когда преследовали наших товарищей и друзей Прибалтики, никогда бы этого безобразия не было. Поэтому надо все делать, чтобы восстановить элементарные права. Без левоцентрического поворота, как это было во времена Примакова, Маслякова и Геращенко нам из этого омота и тупика не выбраться. Хочу напомнить, что даже Путин в своем выступлении перед иностранными журналистами прямо заявил, что капиталист зашел в тупик. Он не просто тупик, он в жутком тупике. Глядя на Байдена, эту ходячую мумию, которая всем угрожает, становится страшно и за Америку. Глядя, как Германия поощряет нацизм и пытается вооружать, становится очевидным, что ситуация в Германии нездоровая. Глядя, как уникальная Франция начинает плясать под американскую дудку, начинаешь понимать, что англосаксы нагнули Европу, и она им, конкурентная, совсем не нужна. Поэтому мы сейчас с вами должны все сделать, чтобы был левоцентрический поворот, и он наметился в сознании и в мышлении граждан. Правительством, эти документы обязательно Рассмотрит на этой неделе будет отчет правительства с участием всех министров. Еще раз мы все эти три проблемы официально в выступлении поднимем, рассматривать будем это уже как наше совместное поручение всего партийного актива руководству регионного центрального комитета. В чем суть новой реальности? Она заключается в следующем. Рушится однополярный мир, и никто его уже не спасет. Никакие проделки американцев натовцев Я хочу поздравить нашу дипломатию, которая провела блестящую работу с братским народом Китая и Индии. Китай и Индия – это две страны, которые определять будут температуру, финансово-экономическое развитие всей планеты. Китай уже обогнал по производству США, Индия занимает третье место. Я хочу сказать, что вот в этой книге, написанной 20 лет назад, есть две главы. «Полюс мира и экономики Китай» и «Индия как сверхдержава». Тогда на одной некоторые подшучивали, сегодня это воочию каждый увидит. Но вышла и работа России под прицелом глобализма. Каким образом они объявили войну? Каким образом разрушают внутренние связи? Каким образом они э, парализовали нашу экономику? Каким образом вся эта либеральная свора плясала под дудку американцев? Можно было давно прислушаться и избавиться от этого безобразия. Вот от этого безобразия позволяет нам избавиться прежде всего русский мир на двух осях. Я благодарю союз Компартии, которые вместе с Тайсаевым провели большие слушания по этой работе. Труд рабочего и хлеб крестьян на этих двух осях вращается весь мир и строится вся жизнь. Вот это должно быть девизом сегодня во всей нашей повседневной работе. Итак, новая реальность. Рушится однополярный мир. Многополярный мир будет сложнее, но принципиально важно, что он уже выстраивается и те взаимо... то взаимодействие, которое выстраивает сегодня президент Путин с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Пакистаном, да, в том числе и Турцией, принципиально носит иной характер. И мы должны максимально способствовать этим процессам в силу того, что мы обладаем большим ресурсом здесь. Мельников возглавляет общество российско-китайской дружбы. И с Диньпинем у нас подписан меморандум, который эффективно реализуется, в том числе и в рамках программы подготовки столетий СССР. У нас Калашников возглавляет общество российско-вьетнамской дружбы. Вьетнам в этом году отметит рождение 100-миллионного жителей Страна с гигантскими темпами по 7% в год. И они очень прекрасно относятся к нам. Новиков у нас возглавляет общество российско-кубинской дружбы. Кашин у нас возглавляет огромный штаб протестных действий и научное сообщество, которое максимально реализует новые программы. Я считаю, что мы имеем большие возможности, а Тайсай возглавляет общество Российской и Северокорейской Дружбы. То есть, в данном случае, наша команда и на международном поприще в многополярном мире может играть очень большую и весомую роль. Мы присутствуем в финале сказки о рынке, о свободе торговли, свободе слова и прочее. Никакой свободный рынок в этом мире невозможен. Надо отстаивать свои интересы, и рынок это когда производишь товары, имеешь хорошую зарплату, достойную пенсию и приличную стипендию. На рынке у нас пока нет рынка. Это бандитский базар, где не могут это регулировать за. Месяцы, э, нормальную продажу сахара или лекарств. Требуется принятие целого ряда новых законов. Ну и третье, крах либерального эксперимента в России, который начался в 1991-м, налицо. Никакая власть не сможет его дальше продолжить. Весь вопрос в том, как нам все сделать для того, чтобы избавиться от этой напасти и повернуть в русло социалистического созидания. И в этой связи принципиальная позиция нами занята по оздоровлению ситуации на Украине. Я хочу сказать, что на съезде мы с вами приняли специальное обращение, специальное к народу Украины. После этого еще приняли 15 документов. Я хочу, чтобы молодежь читала, изучала и помнила. Это начиналось у нас со слову о полку Игореве, о необходимости, сплоченности, единства, всей культуре, традиции, великого подвига ленинско-сталинской модернизации, которая собрала страну мирно на съезде, превратив в великий Советский Союз. Нам над этим сейчас надо всем очень плотно и дружно работать. Еще раз повторяю, курс Единой России на сегодня, хоть они пытаются спекулировать и выжить, в том числе из эфира, наши усилия по нормализации ситуации, он обречен на провал. Меня поражает их ценность даже по отношению к Донбассу. Шесть лет их никто там не видел, не занимались абсолютно. Мы туда отправили 94 конвоя, 10 тысяч детей вылечили. Мы проводили там крупные мероприятия. Наша команда во главе с Кашиным регулярно отправлялась совхоза Ленина огромный конвой. Участвовала вся страна прекрасно по Волжье, Центральной России, Курская область, Белгородская, Воронежская, Ростовская. Молодцы, Коломейцев сам лично ездил, не раз и участвовал. Благодарю генерала Фоменко, он там рядом, вижу, сидит. Он недавно съездил и в госпиталь к нашим ребятам, оказываем помощь. Сейчас мы шествуем над теми, кто сюда приехал. Надо проявить великодушие и так далее. Я, я смотрю эфиры государственного канала. Оказывается, только единые России там участвуют. Они грубо нарушают даже установки президента. Нельзя спекулировать, нельзя, господа, спекулировать, а пока вы не проявляете никакой инициативы подготовки реальной программы. Наша программа учитывает не только внешние и внутренние угрозы, их пять остается. Это раскол в обществе, это раскол проявляется в преследовании наших товарищей и в преследовании наших руководителей первого ранга, Грудинина, Казанкова, Сумарокова, лучших предприятий. Я пригласил премьера вместе провести семинар в этих хозяйствах и показать пример, как надо работать в этих условиях. Мы готовы это сделать немедленно. В чем блестящие результаты и результаты, которым гордится страна, которой можно распространять на все районы и так далее. Этот раскол проявляется в преследовании наших товарищей, которые штрафы впаяли в баснословно. И в попытке Бондаренко Николая выгнать из Саратовской думы. Видимо, Володин там сводит счеты по старой памяти не только э, с Рашкиным, но и Бондаренко. Ничего, господа, из этого не выйдет. Вам придется извиняться и придется вести с нами полноценный диалог. Мы будем отстаивать своих людей и свои инициативы. Это касается и Сина Левченко, который полтора года сидит в тюрьме абсолютно ни за что. Я отправил снова личное письмо президенту. И надеюсь, через неделю обсудить результаты. Мне, меня заверили, что они приведут все в соответствии с законом. Посмотрим. На, нищ, на нищета по-прежнему плодится в стране. Вымирание, износ оборудования, технологическое отставание. Этих пять угроз мы максимально учли, готовые нашу программу. Мы определили основные ключевые приоритеты и задачи. Приоритет прежде всего высокие технологии авиации. Я благодарю э, Калашникова и Гаврилова. Они э, депутаты от тех регионов, где лучшие самолеты делают. Мы сейчас подготовили всю программу возрождения нашей авиации. И должен сказать, это блестящая программа, которая позволит нам двигаться уверенно вперед. Социальные сферы, э, самая э, наука и образование. Я настаиваю на том, чтобы наши товарищи Мельников и руководители Ленинградской области Ленинграда поддержали учебное заведение, которое создавал Алферов. Мне премьер-министр дал слово, что они немедленно проверят там снова какие-то потуги, уничтожить и присоединить это уникальное заведение к какому-то университету. Не годится это, братцы. Это не выход из положения. Это еще раз попытка похоронить один из лучших опытов, который мы подготовили. Образование для всех готов, закон и попытка продолжить ЕГЭшное образование по Соровским учебникам – это преступление перед будущей Россией. Мы эти документы снова внесем в Думу в ближайшее время. Ну и электроника, станкостроение, робототехника – об этом шла подробно речь на встрече у Премьера об этом высказывали, высказывал хорошее предложение коломейцев. Продовольственная безопасность – ключевой вопрос. Кашин и команда подготовили блестящий материал, три программы, сегодня об этом еще будет речь, народные предприятия, уникальный опыт, вот, и развитие, и реализация строительной программы, кредиты, ипотека, малые города и остальное. Мы в этом плане хорошо оснащены нам надо продвигать свои идеи, но хочу обратиться и к руководителям «Единой России». Если и дальше вы будете проводить внутреннюю политику по старым рецептам, чтобы кого-то оздоравливать, надо прежде всего самим оздоровиться. Вот я взял все основные документы прошедшего года. Бюджет, мы предложили бюджет развития 33 триллиона и под него 12 законов, как можно насытить его. Отказались. Отказались. Социальная сфера, мы говорили, надо удваивать, иначе не будет ни здравоохранения, ни образования. Невозможно победить ни ковид, ничего. Отказались. Продолжают урезать. Мы сказали, надо сделать приоритетом фармацевтику и взять контроль над ней и министерство здравоохранения. Отказались. Мы наставили, нельзя вывозить золото и валюту, надо накопить эти ресурсы. В случае кризиса это будет палочка-выручалочка. 600 тонн золота, добытых за два года, перепрали за кордон. Мы настаиваем на расследовании, кто сделал это преступление перед нашей экономикой. Выборы, трехневка, дистант, контроль продолжают принимать решения, по которым даже убирают наблюдателей с голосом. голоса. Мупы и гупы говорили, нельзя их упразднять, у нас локоть сохранил, и он регулирует, в том числе, у него метро рентабельно, единственное метро в стране рентабель, и по-прежнему продолжает. Ну и что касается кадров, сегодня дефицит везде по всей линейке, мы все сделаем для того, чтобы повернуть русло созидания нашу экономику, ну и главные приоритеты это защита интересов граждан. Здесь пять ключевых мер, которые мы должны все вместе на всех, во всех парламентах реализовать. Первое. Прожиточный минимум 25 тысяч рублей. За 13 300 никто не выживет. Вносим и настаиваем. Без этого страна и дальше будет вымирать. Второе. Регулирование цен. Тот закон, который подготовила команда Кашина, должен быть немедленно внесен еще раз. Там полтора десятка первоочередных цен, которые позволяют людям нормально жить и выживать. Третье – ЖКХ, 10% семейного дохода и не более. Четвертое – отмена пенсионного людоедства. Давно перезрела. Вносим и настаиваем. И организация достойного детского отдыха и заботы о детях. Останена а вместе со своей командой провела три крупных слушания. Я все их предложения вручил правительству. Они заинтересованно отнеслись к этому. В завершение еще раз хочу сказать. У нас с вами реальная программа. У нас сильная команда. У нас дружная, слаженная, достойная атмосфера для решения всех насущных проблем. Мы все сделаем для того, чтобы наступил мир и на Братской Украине. Все сделаем, чтобы развивался наш союз. Союз, который показал пример в развитии всему человечеству. Сегодня наступает новый этап, новый процесс интеграции. Я уверен, что Компартия левопатриотические Леопатриотические силы будут идти в авангарде этой работы, проведя и готовясь к столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. Спасибо за внимание.